Вот справа сгоревшая, видим, да. А слева у нас находится нормальная лампочка. Сейчас не горит вот этот обод. Мы его включаем, чувствуем, что контроллер щелкает, а он не горит. Горит только внутренний вот этот. Вот открутили лампу, и опять не горит. О, горит только центр. Мы ну, закрепили люстру, там она держится, придется табуреточку брать, она держится вот на четырех вот таких вот эти. Сейчас вот четыре, три поднимали, одной нету, вот. А одна улетела вниз и будем использовать магнит. Ну вот она, все достали. Вот насадили один, второй насадили, третий насадили, а вот этот вот этот последний за провода зацепился там болт, надо заново. кое кое-кое Как короче? Там получилось, вот этот полозе ездит. Вот тут, вот тут Вот эти. то вот так. И их кое-как поймали, короче, запутались. проверяем О, все оба догорят. А вот Оба догорят. Дальше вот правильно было сказано. с ожирением. Все, все, отремонтировали. Ремонт написан простой. В основном все люстры идут, либо питание поступает на выключатель на стене. Это вот от радиоуправляемый блок. Вот эти он щелкал, значит, было все в порядке. Вторая группа горела, первая не горела. Вот, мы должны были посмотреть этот пароводок на люстре. Но он у нас только подняли, опустили, нам повезло. Он, он, он все четко был на месте вот схема это радиоуправляемый блок это вот основное идет это вот первая нитка это вторая нитка если не горит какая-то нитка то блок это вообще можно убрать и включить напрямую напрямую вот так выглядит контроллер сам вот он то делаем вот так заменяем вот выключатель на стене вот два этих и